приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о развороте Нептуна Нептун разворачивается в ретроградное движение 25 июня и он будет ретроградным по 1 декабря 2021 года Нептун это очень медленная планета поэтому он будет весь июнь терять свою скорость, прежде чем менять направление своего движения. И в середине июня он будет очень медленным. Но апогей его влияния будет наблюдаться в конце июня, когда он будет стационарным. В этот период времени каждый из нас будет склонен к чувствительности восприимчивости причем мы можем воспринимать влияние нептуна как на уровне наших эмоций чувств так и на уровне тела то есть в этот период есть повышенный риск аллергических реакций и разного рода непереносимостей определенных продуктов то есть может повышаться чувствительность нашего тела кроме того конец июня это уникальный период когда нужно мечтать когда в целом это должно получаться довольно таки легко в этот период важно понимать к чему тянется ваша душа что вас мотивирует и в целом в это время важно ощущать вдохновение и важно действительно вот, гореть тем, что делаешь. Советую вам запомнить периоды стационарного Нептуна в 2021 году. Сейчас на экране вы увидите эти даты, можете их записать сразу. Э эти дни не подходят для поездок к водоему. Будьте вообще аккуратны с этой темой. Также это не самое лучшее время для начала приема лекарственных препаратов. К тому же в этот период, как я уже сказала, могут обостряться аллергии. И поэтому не стоит употреблять продукты, которые вы редко принимаете в пищу. И вообще будьте аккуратны с любыми, с любыми экспериментами в это время. Кстати, в периоды стационарного Нептуна обычно... Меняется сильный эмоциональный фон, и одни могут этот период воспринимать как время эмоционального подъема, вдохновения, могут появляться новые идеи творческие. Другие же, наоборот, ощущают депрессию, упадок сил, уныние и лень. Абсолютно ничего не хочется делать. Тоже наблюдайте за тем, как на вас влияет Нептун, и это поможет вам в дальнейшем, планировать свое время в соответствии с влиянием этой планеты. Однако, как бы там ни было, но периоды стационарного Нептуна все же не очень продолжительны. Поэтому, если вы умеете извлечь пользу из этого периода, то старайтесь, скажем, сделать это по максимуму. Особенно должны реагировать на это время творческие люди. В целом, по своей натальной карте вы можете... Посмотреть и определить, насколько вы имеете предрасположенность к тому, чтобы ощущать энергии Нептуна. Если в вашей карте много водной стихии, то есть много планет в стихии воды, то это уже дает вам предрасположенность к чувствительности. Если в знаке Рыбы у вас есть Солнце, либо Луна, то это тоже делает вас восприимчивыми и чувствительными к этому влиянию. К тому же, если Нептун у вас находится в первом доме, либо если он в соединении с МЦС, с диссендентом, или если он соединяется с Солнцем, Луной, то периоды его стационарности могут быть для вас достаточно яркими не только в эмоциональном, но и в событийном плане. Примечательно, что накануне своего разворота, а именно 21 июня, Нептун будет в благоприятном аспекте к Венере, которая будет находиться в это время в знаке Рак. И это даст очень большой заряд положительный, эмоциональный, который будет влиять на тему отношений. И это хорошее время для свиданий, встреч, романтики. Это хорошее время для того, чтобы найти общий язык и для того, чтобы помириться. По сути, можно сказать, что в это время нам предоставляется возможность исправить э, какие-то ошибки, допущенные ранее, и сблизиться с важным для нас человеком. По сути, стационарный Нептун дает возможность нам не только в свой внутренний мир погрузиться, но также и очень хорошо понимать и чувствовать людей которые находятся вокруг нас то есть повышается наша эмпатия и это тоже один из важных моментов которые позволяют нам принимать правильные решения в отношениях кстати разворот нептуна произойдет в 24 градусе рыбы этот градус связан с ясновидением а также с желанием что-то менять в жизни и пробовать что-то новое Поэтому накануне вам могут сниться вещи сны, либо может повышаться интуиция. Прислушивайтесь к этому, к своему внутреннему голосу, к знакам, возможно, которые будут встречаться вблизи этого дня. Ну и в целом, если будут возникать новые идеи, особенно творческого характера, то обязательно записывайте их и развивайте. Сильнее всего благотворное влияние от этого разворота прочувствуют представители водной стихии. Это рыбы, раки и скорпионы. Но при этом, если у вас есть важные точки на отрезке с 21 по 24 градус знака рыб, это могут быть личные планеты, это может быть асцендент МЦ, дисцендент ИЦ. В таком случае вот период с конца июня по декабрь будет для вас очень важным по одной тематике вашей жизни. Это может быть тема отношений, тема семьи. У каждого свое. И обычная активизация этой темы происходит как раз на развороте планеты, поэтому Старайтесь быть внимательными в конце июня и обращайте внимание на то, в какой именно сфере у вас происходят перемены. Воспользоваться шансами, уникальными возможностями смогут представители знака «Телец» и Козерог в конце июня. Но особенно это касается тех людей, у кого есть значимые точки. С 21 по 24 градус знак Отелец, либо Козерог. Сильное влияние, разворот Нептуна окажет на знак Дева. И для вас конец июня может быть периодом отрезвления: это время, когда придется отказаться от какой-то мечты, либо иллюзии, либо вы осознаете, что были в подвешенном состоянии в каком-то моменте ожидания и а, в конце месяца вы увидите все как есть и а, либо ваши мысли подтвердятся либо наоборот вы осознаете что совершали ошибку и в таком случае будете пересматривать свое поведение острое переживание и даже оттенок разочарования этот разворот может принести представителям знака близнецы и стрелец. Только-только эти знаки пережили влияние затмений, и сразу подключается еще и Нептун. Но на самом деле напряженное влияние Нептуна позволяет избавиться от надежд, иллюзий, которые ни к чему бы не привели. Поэтому, несмотря на то, что аспект напряженный, но его влияние очень полезное. Давайте теперь проанализируем, на какие сферы жизни повлияет разворот Нептуна в контексте каждого отдельного знака зодиака. Рыбы. Нептун разворачивается в вашем первом доме. Это значит, что усиливается ваш акцент на самом себе. Это время, когда... Но действительно, есть смысл доверять интуиции, есть смысл прислушиваться к себе. Часто на таких разворотах есть возможность будто бы сверить часы, понять, насколько вот вы все делаете правильно. Возможно, стоит сменить вектор в какой-то сфере жизни. Поэтому, если вы ощущаете, что определенные моменты, будто бы выбивают вас из колеи, воспринимайте это как привлечение вашего внимания. Старайтесь обратить свое внимание на эту сферу и что-то в ней изменить. Овна, разворот Нептуна происходит в вашем 12 доме, и он позволяет научиться больше доверять себе, своему внутреннему голосу. Этот разворот может давать желание съездить куда-то далеко, оказаться в какой-то новой для себя среде. Это может быть тяга к неизведанному. И в целом это может давать погружение, как, например, в изучение эзотерики, так и это может давать события в виде поездки в те места в которых вы ранее никогда не бывали но в любом случае тематикой двенадцатого дома связана с чем-то ранее неизвестным человеку к слову на таком бытовом уровне разворот нептуна в двенадцатом доме может давать потерю вещей когда вот забываешь э, где-то какую-то вещь поэтому лучше не планируйте на конец месяца поездки на самом деле а, так как э, может быть невнимательность очень сильная с вашей стороны тельцы разворот нептуна происходит в вашем одиннадцатом секторе и это дает очень сильную тесную связь с вашими друзьями но с другой стороны может вскрыться какой-то момент предательства со стороны вашего друга либо нечестности а в то же время там хороший период для творческого самовыражения, особенно если вы являетесь частью коллектива, либо если вы свою деятельность транслируете через интернет. Близнецы. Разворот Нептуна происходит в вашем Десятом Доме. Это может давать момент тайного покровительства от кого-то, это может давать момент... Опять-таки творческого самовыражения в профессии, возможность карьерного роста. Поэтому не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать себя в чем-то новом. Нептун ⁇ это в плане профессии планета, я называю ее универсальным солдатом. Она дает возможность человеку развиваться по-разному. Иногда даже совмещая какие-то виды деятельности, не похожие между собой. Поэтому может сложиться так, что данный разворот позволит вам попробовать себя в чем-то новом для вас. Раки, разворот Нептуна происходит в вашем девятом доме. И, конечно же, это огромный интерес, э, к, который направлен на изучение другой страны. Может возникнуть сильнейшее желание посетить... Э, какие-то новые регионы, новые страны, но э, особенно сильно будет тянуть к водоемам. Повторюсь, на развороте именно лучше никуда не ездить, но сам разворот — это хорошее время для того, чтобы определиться с вашими желаниями, куда бы вы хотели поехать. При этом планировать свой отпуск, свою поездку вы можете на июль месяц. Львы. Разворот Нептуна происходит в Вашем восьмом доме, и это создает большой фокус внимания на материальной стороне жизни, и в том числе может возникать желание кому-то помочь финансово, либо в этот период времени, наоборот, кто-то будет чем-то с Вами делиться, какими-то своими ресурсами. В целом, это период, когда обычно очень легко расширить, свой бизнес, свои финансовые возможности. Главное не упустить шанс, будьте внимательны. Но при этом для покупок, продаж, для инвестиций финансовых этот период, именно конец июня, не подходит. Дева Нептун разворачивается в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому основная тема конца июня – это отношения. И по сути, несмотря на то, что Нептун связан с иллюзиями, но на самом деле периоды его разворота дают возможность увидеть истинную картину и наоборот избавиться от иллюзий. Поэтому у вас есть шанс прояснить какой-то вопрос э в партнерстве. Плюс это в целом хорошее время для того, чтобы наладить общение, взаимоотношения с каким-то важным для вас человеком. Весы. Нептун разворачивается в вашем шестом секторе, поэтому в конце июня вам может быть сложновато настроиться на работу, особенно если ваша работа не связана с творчеством. Для такой рутинной, точной деятельности конец июня подходит мало, поэтому старайтесь не брать хотя бы большие объемы задач, на конец месяца чтобы не допустить много ошибок плюс прислушивайтесь к своему самочувствию к своему организму хотя конец июня не подходит для обследования и диагностики но хотя бы наблюдать за тем что с вами происходит было бы неплохо скорпионы нептун разворачивается в вашем пятом доме поэтому в конце месяца может наблюдаться тесная эмоциональная связь с каким-то человеком. Это может быть э, ваш ребенок. И, соответственно, в его жизни могут быть определенные обстоятельства, которые будут э, привлекать сильно ваше внимание. Плюс пятый дом это дом творческого самовыражения, хобби, и э, разворот Нептуна может э, побуждать интерес к рыбалке, э, к вообще любым развлечением на воде, но опять-таки в периоды именно стационарного Нептуна э, стоит э, исключить такие идеи, э, лучше планируйте подобного рода досуг э, на второй и третий месяц лета. Стрельцы Нептун разворачивается в вашем четвертом секторе, и у вас есть возможность приоткрыть занавес по поводу вашего рода, ваших предков. Такой разворот может давать прям интерес, изучать свой род. Может быть даже и так, что вам будут сниться ваши родственники в этот период. Но в целом разворот Нептуна — это также возможность разобраться с какими-то вопросами, связанными с темой дома и семьи. Но в целом... Бывает и так, что на бытовом уровне разворот Нептуна дает проблему с водой и канализацией в квартире. Поэтому такой вопрос тоже учитывайте. Козероги Нептун разворачиваются в вашем третьем доме. И это хорошее время для того, чтобы выплеснуть свои эмоции на бумаге. Если длительный период времени вас что-то беспокоило, если вы переживали стресс, либо недовольство чем-то, то... то очень терапевтично и полезно будет в конце месяца об этом написать. И вы почувствуете облегчение. В целом этот разворот Нептуна может дать вам возможность пообщаться душевно с каким-то человеком. И после этого вы почувствуете будто бы облегчение. Может возникать особенный интерес к теме поездок. Поэтому тоже... Конец месяца подходит для того, чтобы планировать эти поездки и продумывать их. Водолея Нептун разворачивается в вашем втором секторе, поэтому в конце месяца у вас будет возможность увеличить свою прибыль. И особенно если это будет требовать такого творческого подхода, нестандартного подхода. Но в целом конец месяца не подходит для новых покупок. Особенно если что-то возникает спонтанно, если это не продуманная покупка может быть потом сильное разочарование по поводу продаж они допустимы в конце месяца но опять-таки это больше касается тех вещей которые вы давно уже хотели продать может наблюдаться момент финансовой помощи когда деньги будто бы сами идут вам в руки